комиссии вам предстоит очень большая, непростая и по-настоящему государственная работа четкое разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами власти, субъектами Российской Федерации и муниципальным городом. Одно из условий успешного решения многих социальных и экономических вопросов может быть даже основным. Сегодня первое заседание комиссии, и оно проходит с участием членов Третьего Нового Совета, полномочных представителей президента Герой Царуга. Задача, стоящая перед комиссией, требует тесного сотрудничества всех органов, обеспечивающих взаимодействие федеральных и региональных властей. Именно поэтому я попросил вас собраться сегодня в таком составе. Должен подчеркнуть, и думаю, со мной многие согласятся, мы затянули друг с выстроением сбалансированной, эффективной системы функционирования нашего, функционирования нашего федерального, федеративного государства. Затянули с формированием системы, где каждый город власти точно знает, за что и в какой степени он отвечает. Сегодня не урегулированность отношения. Их непрозрачность общаться становятся тормозом и экономического развития страны, и государственного правового строительства. Если вы позволите, я кратко очень обозначу основные подходы к этой работе. Во-первых, надо идет в вот старой привычке перетягивать на себя идея. В данном случае, властные идея. Давайте будем исходить из того, что все властные трудно наших страны обороны и по регистрации актов гражданского состояния, это не привилегия органов власти, а обязанность перед населением, перед гражданами страны. Поэтому вытекающий из этого второй базовый принцип, это приоритет интересов дела и потребностей граждан над политическими и административными, и административными. любого уровня федерального регионального либо Наконец, разграничение полномочий это и возведение китайской стены между федеральным центром и регионами Российской Федерации. Наоборот, это создание недостающих сегодня условий для более тесного и более цивилизованного взаимодействия всех реформ властей и управления. Теперь город о а, тех задачах комиссии, которые я бы на поездке Снежден. Прежде всего, это предметный и детальный анализ существующей нормативно-правовой базы по разграничению полномочий. Мы на президиуме его совета многократно к этому вопросу возвращались. Была создана, знаете, даже специальная комиссия, которую возглавил президент Татарстана Шаймеев Люзим Шарикович. Он, кстати говоря, является одним из инициаторов создания той комиссии, на первом заседании, которой называется сегодня не менее важно посмотреть и на реальную практику реализации государства в определенных формах. Нам нужно иметь полную картину белых и, так скажем, серых пятен по законодательству. Необходимо знать, какие полномочия вовсе не распределены, а где имеющийся механизм требует только каких-то дополнений подкрепление и совершенных подкрепления финансовых и архитектурных ресурсов. Особо хочу решить эти вопросы можно будет эффективно только федеральными законами. Следует детально определиться по функциям федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Здесь еще очень много двусмысленностей и, с другой стороны, недостаток. Нет и не должного обеспечения полномочий соответствующими ресурсами. Ресурсы, выделяемые на тот или иной уровень власти, должны без этих сомнений соответствовать тем полномочиям, которые восстанавливаются на тот или иной уровень властей проблемы. Предстоит также сложная работа по выявлению противоречий между положениями количественных договоров и соглашений о разграничении полномочий и действующих имиральных законодательства. В свое время договоры сыграли, и тоже об этом говорили сыграли определенную и во многом положительную договор. Может быть, э на определенном отрезке нашей истории без невозможно было вообще пойти. И те, кто выступал за сключение договора, те, кто э подписывал договор, проявили известную необходимость для этого дать политическую гибкость э и понимание ситуации. Сегодня большинство этих, к сожалению, часто не работает. А сама договорная система только усугубляет проблему неравенства субъектов Федерации. Как по отношению к субъектов центру, так и по отношению к одних субъектов федерации к Такая ситуация, как я уже говорил, имеет свои объективные Федерация – это не запрещенелая структура, она развивается. То, что вчера было востребовано временем, может быть, из этого невозможно было обойтись, сегодня, повторяю, часто не функционируют в том виде и в том качестве и с тем эффектным, на которые вы рассчитываете. Это и понятные ситуации В связи с этим комиссии предстоит сформировать свои предложения, которые поступают от различных субъектов Российской Федерации, от Республики Мариев, Коми-Гермянского, Омской, Пермской, Ульяновской области и так далее. Еще одна задача комиссии – ограничение компетенции в целом. Речь идет о согласовании интересов всех уровней власти в ходе подготовки не только законодательных актов, но и решений исполнительных органов власти. Хочу отметить, что я обозначил только самые важные направления и основные задачи, по которым предстоит работать в вашей В действительности задач, конечно, намного больше. И думаю, все они будут находиться в поле зрения очевидных. Хочу пожелать успешной, эффективной работы и предлагаю начать обсуждение по существу. Хочу предложить выступить президенту Республики Татарстан,